инструментами сторонними да по продвижению канала там, накрутка я не знаю там недавно было 2 миллиона сейчас уже четыре с половиной миллиона просмотров ну вы в интернете то почитайте что так нельзя делать ну серьезный та сумма которую ты зарабатываешь с канала она больше или меньше 50 тысяч? <с amongst> Нет, на самом деле за это не платят. Самый популярный видос, с 4,5 миллиона просмотров. Просто не хотелось выпускать видеоролики. Не будет вашего итальянского сыра, такой хохмач. Всем привет, уважаемые зрители, мы находимся на канале Планета Информации. Сегодня мы проведем такое... Некое интервью с таким популярным блогером, как Аккумуляторщик с YouTube. Он, наверное, один из первых аккумуляторщиков, который вообще пошел на YouTube. Самый большой канал в России. Я... По аккумуляторам. Ну, скорее, да, чем нет. Как, скорее, один из первых, это точно один из первых про аккумуляторы, который чисто про аккумуляторы. И, скорее всего, да, один из самых больших. Уже после пошли люди, которые э, некоторые... Занимались какими-то мотоблоками, потом стали снимать про аккумуляторы. Ну серьезно, есть такие каналы. Есть там, которые про какие-то двигатели, двигатели. Потом раз про аккумуляторы. То есть я стал скорее как популяризатор. То есть есть такой термин в науке, называется популяризатор. То есть который популяризирует какую-то науку, какую-то часть науки, какую-то область. Существуют разные математики. Например... Блять, я не назову фамилии. Существуют разные математики, например, которые, как таковые, они не обучают народ, да, людей, каких-то школьников и так далее, но рассказывают про это там на ютубе, в телеканалах и так далее. То есть, таким образом, проводят разные опыты, эксперименты, какие-то интересные задачи и тем самым популяризируют вот науку в обществе. Также я, наверное... То есть, скорее, я популяризатор а, аккумуляторного дела вот, на YouTube, нежели вот как сам. А как зародилась идея все-таки? С чего все началось? Началось с того, что как-то давичи я устроился в аккумуляторный магазин работать, и вообще существует несколько разных таких идей, так скажем, идеологий, да, есть правильные есть такие, как гаражные мифы, типа, да, и вот часто люди приходят и вот какие-то гаражные мифы перед собой э, показывают, да, там вот есть какие-то антинаучные такие вещи, они вроде как правильные, но на самом деле они неправильные, и люди приходят, они вот это говорят-говорят, я говорю, ну вы в интернете-то почитайте, что так нельзя делать, они в смысле и заходят там куда-нибудь на youtube и смотрят а там нет правильных вот этих вещей и либо есть но очень мало и тогда я решил собственно открыть свой канал в котором вот говорить только вот эти правильные вещи которые нужно делать так скажем правильно и вот так открылся канал в 2015 году в конце года открылся вот канал аккумуляторщик всеми известный Самый популярный видос, 4,5 миллиона просмотров. Да. У да. тебя есть идеи, чем он лучше остальных и почему он так стрельнул? Нет, мне кажется, он стрельнул, потом, во-первых, я использовал одну из методик, про которую ты, кстати, рассказывал mm -hmm. на своем канале, это изменение превью, изменение названия, mm -hmm. да, переоформление, так сказать, видеоролика. Я его выпустил, он вышел, там набрал 10 тысяч просмотров, там было другое превью, другое название и я решил переназвать. Как-то вот сидел и думал, дай-ка я переназову его. И я его назвал, это так называемое кликбейтовое название, я его назвал «Сделай это и не покупай новый аккумулятор», сделал другое превью и поначалу он лежал-лежал, потом он выстрелил и он до сих пор набирает популярность. Там недавно было 2 миллиона, сейчас уже с половиной миллиона просмотров и под него уже некоторые топовые блогеры какие-то из автомобильной темы, они уже сделали аналогичные видеоролики и сделали вот точно такое же название, прям так же вот большие буквы, маленькие буквы, ну я тебе за скриню потом скину вставишь. Вот, то есть пародия, так скажем, на мои видеоролики. То есть я заметил, что есть такие люди, то есть когда я снимаю какой-то видеоролик, он пользуется определенной популярностью, набирает много просмотров, и некоторые блогеры бывают слово в слово прям вот... Э перебирают вот мой видеоролик, пересказывают, да, и делают свой видеоролик. Я помню, у тебя был конфликт с каким-то чуваком. Да, думаешь, вот это он, он, он и есть, да. Он и воровал, он и... То есть в своих показаниях, так скажем, путался, я об этом делал видеоролик, то есть он в одном говорил одно, потом другое, третье и так далее, и пересказывал мои видеоролики. Вот это, кстати, он и говоря, есть. Хотя у него довольно большая аудитория, но у него более широкая, да, он про все автомобильное рассказывает, у меня только про аккумуляторы, и вот поэтому у меня, наверное, так вот меньше подписчиков и слушай с 2015 года уже больше четырех лет каналу да? да и на протяжении всего этого времени не было такого что видео наверное не выходило месяц я очень так слежу захожу и вот тем не менее исходя из Узкости тематики, да, тут особо границы не развинешь. Как не опускаются руки, как не надоедает тематика, О, Нет, на самом это. деле был период, наверное, ну, может быть, плюс-минус месяц как раз-таки. Это летом обычно происходит. Просто не хотелось выпускать видеоролики. Вот, ну, нет желания какого-то, нет стимула, потому что часто бывает такое, ты стараешься, делаешь видео, да, проводишь эксперимент. У меня некоторые эксперименты, вот, из последних экспериментов 7 дней длился. 7 дней я снимал один и тот же аккумулятор, вот э, измерял, что-то делал, 7 дней, и ты выкладываешь этот видеоролик, он набирает немного. В частности, у меня на канале есть определенная сезонность, да, такая, вообще в аккумуляторном бизнесе э, есть сезонность. В продаже, в обслуживании и в моем канале в том числе, то есть, как правило, э, он приходится на зиму. Сезон начинается примерно с октября по март, это вот прям сезон, и самый пик приходит, это декабрь-январь. Чем холоднее месяцы, тем больше, соответственно, пик вот этот. Соответственно, летом особо канал, во-первых, мало кто смотрит, мало просмотров, ну, из этого вытекает мало подписок и всего мало, короче говоря. Вот, поэтому летом особо я перехожу на такой режим... Как энергосбережение, да, я выпускаю там один-два ролика в неделю, может быть в две недели. А именно зимой, это ноябрь-декабрь, январь, я стараюсь вот бомбить, ну, два-три стараюсь выпускать ролика в неделю, но иногда получается, что меньше выходит. Рост канала пользовался ли какими-нибудь инструментами сторонними, да, по продвижению канала, там, накрутка, я не знаю, реклама, или все растет исключительно на органике? Нет, ничем таким не занимался, все растет чисто на органике, и как раз-таки вот из-за этого видно рост, то есть напрямую все связано. Выпускаешь какой-то видос, который стрельнул, он набирает много просмотров, соответственно, у тебя много подписчиков, соответственно, у тебя э, много дохода да, то есть все как бы взаимосвязано. И я не прибегал никаким накруткам, никаким вот э, закупкам рекламы, да, у других блогеров, ничего такого нет. Наверное, поэтому у меня всего лишь там 80 тысяч подписчиков. И э, единственное, что у меня есть, это... Я создал три группы, да, это ВКонтакте, это Drive 2, и, соответственно, Одноклассниках пришлось зарегаться, меня там не было, и там я вот веду группы эти, просто видеоролик вставляю, туда, интегрирую, да, в эти группы, для того, чтобы, ну, может, кто-то там заходит, да, с Драйва, например, и перейдет на YouTube, там подпишется, то есть вот такие площадки, то есть просто для распространения видео, и все, больше я как бы не использую ничего. По аналитике YouTube, откуда идет основной трафик? с рекомендованных видео, из похожих видеороликов. И еще идет с запросов Google, то есть, когда в Google кто-то вбивает, как зарядить аккумулятор. Я иногда делаю, то есть, пользуюсь вот этой лайфхаком с Workstat, да, в Яндексе, вбиваю аккумулятор, смотрю какие-то запросы и вот под этот запрос делаю видеоролик. И бывает, что ну там попадает, когда кто-то пишет, там, как зарядить аккумулятор, и выходит мой видеоролик вот на этом. Сколько в среднем уходит на создание одного видеоролика по времени? По-разному выходит, вот я говорю, что бывает довольно длительные опыты, когда опыт проходит 7 дней, 4 дня, например, вот банально есть опыт простой, заморозить аккумулятор, да, где-то там в багажнике, потом там замерить его, на это уходит где-то 3-4 дня, то есть его надо зарядить хорошенько, провести замеры, потом сутки отнести, чтобы он охладился, занести, соответственно замерить, потом он, например, отогревается и повторный замер. Это 4 дня съемок только, плюс еще монтаж, Плюс, ну, заливка, там, обработка и так далее. То есть, создать превью, создать, вот, написать этот текст и так далее. На некоторые видеоролики уходит мало времени. То есть, это такие, как история аккумуляторщика, например, какие-то простые я их делаю иногда. Они информативные, но, как бы, требуют малых затрат. Там уходит, ну, банально я могу, э, там, сегодня снял вечером там его отмонтировал, он несложно монтируется, и вечером уже залил, и он там на следующий день выходит. Вот как-то так. Смотри, по аналитике, опять же, по, то, по ютубовской, какой основной источник дохода с канала является основным? У меня подключена обычная монетизация, не вот как есть партнерки, да, разного рода, которые не ютубовские, то есть тут с ютубом напрямую партнерка, а есть когда через, да, у меня подключена напрямую с ютубом, я получаю вывод на Та сумма, которую ты зарабатываешь с канала, она больше или меньше 50 тысяч? Она, как правило, меньше 50 тысяч, но бывает какой-нибудь месяц, когда больше. И, как правило, это зимние месяцы, это декабрь. И тогда получается, то есть совпадают два фактора. Как ты знаешь, в ноябре в декабре идет одна из самых больших, как это, когда ты за просмотры да, больше. То есть при таких же просмотрах в январе и в декабре ты получишь в декабре больше да, денег соответственно вот и CPM. да да и соответственно э -э -э сезонность да то есть у меня сезонность я уже говорил это зима соответственно вот сезонность вот э -э с этим фактором что за те же просмотры ты получаешь больше в декабре в ноябре соответственно вот э -э в декабре где-то да самый такой э -э хайповый месяц а январь вообще обычно провальный в плане youtube вообще в целом потому что там просмотры могут быть хорошие но Доход с этих же просмотров довольно низкий. Где ты берешь всю эту технику, там аккумуляторы, те же, всякие зарядки я видел у тебя на обзоре, откуда она берется? Ну, как правило, первое, это бывает такое, что какой-то подписчик, у меня вот есть некоторые люди, они владельцы магазинов, сети магазинов, они говорят, вот мы хотим закупить там какое-то зарядное, вот как было с кулоном 715D, он говорит, я хочу закупить для своих магазинов, продавать кулон 715D, но я не знаю, что это за зарядка. Давайте я тебе пришлю там 3000, ты купишь и сделаешь там тест, обзор и так далее. Вот так было. Также выходят на меня, то есть производители, например, тех же аккумуляторов, выходят те же зарядных устройств, говорят, ну вот сделай обзор. Они мне предлагают, то есть все хотят в основном рекламу для того, чтобы вот дать зарядку, это минимально, да, такое, либо там дать еще денег и чтобы вот расхвалили. Они хотят продаж, они хотят рекламы, это логично. Но, как ты понимаешь, Понимаешь, оплаченный обзор это не обзор, это чистая реклама. И я обычно такое не берусь делать. То есть я говорю, вот присылайте устройство свое, сделаем обзор. Хороший, плохой получится, ну вот какой получится, такой. Призывок к действию покупать ты никакого не я даешь. Обычно не даю. А они как тебе дарят это все? Да, обычно дарят. То есть они просто, я, я на такие условия говорю, вы э, как присылаете и все. Никто еще не просил прислать обратно. То есть у меня вот были батаре-сервис, которые прислали в сумме там 28, где-то 10 и сколько, 4, 7. Ну короче, тысяч на 35, на 40 прислали, одно устройство они по просили разыграть, то есть это не моя была там прихоть, они сказали, вот мы тебе даем вот это, вот это, это тебе, ты пользуешься, там снимаешь видеоролики, да, ну полезные действительно устройство, а вот это разыграй среди пользователей. И я в принципе что и сделал, разыграл, а уже всю доставка, все это я делал самостоятельно. В некоторых роликах ты сидишь в брендованных каких-то вещах от какого-то аккумуляторного бренда, в частности, я видел, по-моему, два или три ролика. Ты сидел в одежде с брендом Force. Это, я так понимаю, аккумуляторная какая-то тема. Тебе за это заплатили? <связывая> Нет, на самом деле за это не платят совсем. Я как бы, ну, просто беру и одеваю эти вещи. Скоро придет кнопка долгожданная на 100 тысяч подписчиков. Изменится ли что-то на канале, когда она до тебя доедет? А, ну, я подготовил мини, так скажем, мини-обновление, да, новый дизайн. Но он не сильно изменится, но я все жду, когда будет 100 тысяч подписчиков и уже его сделать. Ну, возможно, сделаю раньше, если не дождусь. А в целом, может быть, сделаю, ну, если в ходе вещей какой-то... Может быть прайс для рекламы, что-то подумать надо, вот как-то сесть, подумать, разобраться. Сейчас пока срек нету, то есть только производители присылают там аккумуляторы, некоторые подписчики присылают, какие-то зарядные устройства и так далее, но конкретно вот прайса по рекламе его нету и нету вот, как это... Ну, видов рекламы, да, часто спрашивают некоторые рекламные агентства, некоторые производители, а что, сколько, как стоит, что там можно сделать? У меня этого нету. Может быть, разработаю прайс, но это не точно. Ну и все, наверное. Ты, кстати, по-моему, удается на выбор написать либо твою фамилию, имя, да, либо название канала. Что-то напишешь да. Никита такой-то, такой-то, либо аккумулятор. Я напишу название, в первую очередь название проекта, потому что это аккумуляторщик все-таки занял, а не я лично. Вот, поэтому мы наберем, напишу вначале аккумуляторщик и в скобочках фамилию, имя. Слушай, если придет рекламодатель и предложит тебе такую штуку за рекламную интеграцию, будет платить большие деньги, там 100-200 тысяч за ролик, это очень много, но при этом ты будешь рекламировать какое-нибудь там казино или бинарное опцион, то, что вводят людей в, забл... в заблуждение. Как ты на это отреагируешь? Ты согласишься или все-таки продолжишь э, расти также на органическом трафике и будешь зарабатывать исключительно только с партнерки YouTube? Ну, скорее я выберу просто заработок с партнерки YouTube. Потому что э, когда ты вводишь людей в заблуждение, здесь я уже думал на эту тему. Я вот смотрю там гараж 54, да, где они там 1xbet постоянно рекламируют. И, э, я бы не согласился, потому что, во-первых, первый момент это, что могут просто забанить канал, как это было с Настей Туман, это такая автоблогерша, у нее просто ни с того ни с сего вот снесли канал. И, то есть, она там с утра заходит, без всяких предупреждений, без ничего она заходит с утра, и типа, ну, не существует такого канала. Она там разбиралась-разбиралась, в итоге это за то, что она рекламировала какие-то там вот, ну, такие не очень хорошие вещи. Это первое, что можно лишиться. Второе, когда ты вводишь людей в заблуждение, то тебе обратно может прилететь, да? Я не хочу, чтобы там сожгли мою такую машину, или там кидали камни в окно, или там какой-нибудь человек, который проиграл все, там, карулил меня дубиной, да, около подъезда, ну и третье, наверное, совесть, я все-таки совестливый человек, я э, стараюсь э, не обманывать вообще, ну, как, как это возможно, да, в частности, э, вещать, когда ты лидер мнения, да, когда к твоему мнению прислушиваются многие и что-то такое вот, рекламировать какую-то дичь то это ну ни к чему нехорошему не придет даже это банальная потеря просто репутации в интернете то есть поэтому я стараюсь такое не рекламировать мне приходит на email вот который указан для коммерческих запросов на YouTube, много всяких там ботов каких-то знаешь вот этих вот там полу каких-то нелегальных рекламировать это просто сразу идет спам обычно они предлагают тебе сразу сумму какую-то? Uh, нет, там, знаешь, типа приходит, вот такой-то этот, напишите там и так далее. Как правило, это приходит от каких-то как типа, знаешь, медиасеть или вот рекламное агентство от чего-то такого. Приходит вот реклама делимобиля, в крайний раз пришло тоже от какого-то агентства. Но там с рекламой вообще тяжело, на моем канале тяжело, потому что, как правило, рекламе на моем канале заинтересованы производители аккумуляторов или зарядных устройств, но я не могу для них сделать вот эту рекламу, да, потому что это будет тогда нечестный, это будет нечестный обзор, нечестные испытания и так далее. А что-то такое как сказать, э, с, э, смежная, да, то есть вот э, для меня рекламная интеграция, это когда э, ты рассказываешь там про аккумулятор и говоришь, о, я снимаю на камеру там Panasonic или Canon, да, и вот это вот для меня рекламная интеграция, когда она не относится к твоему делу. А когда человек, который, знаешь, там занимается проверкой масел, ему Кастрол предлагает, слушай, давай рекламу Кастрола, но это же нечестно, да, вот э, в таком случае это будет несправедливо, когда он свое мнение, получается, продает. А когда, например, э, какая-то реклама идет в смежной тематике, тогда да. Но вот э, Делимобиль предложил, но ну, как правило у всех рекламодателей жесткие условия, то есть надо сказать, там чуть ли знаешь, текст дается незаученный, там вот, вот это вот это сказать, и за каждого там приведенного ты получаешь, то есть такая типа рефералочка, да, э, получаешь там 500 рублей на свой счет, но ну, я как бы с делемобилем я не согласился тоже. То есть рекламные предложения приходят, поступают периодически. Как правило, ничего из этого не попадает на канал. Я вот буквально сегодня перед твоим приездом смотрел видео Джастина Уолкера. Ты знаешь, что это такое? Нет. Это, если ты помнишь, бладкая хайповая видюшка во времена санкций в 2014 году. Это фермер американский, который живет в России, он еще говорил, не будет вашего итальянского сыра, такой хохмач. Нет, потому что его не будет, вашего итальянского сыра. Вы помнишь эту видюшку? Нет. Нет? Нет, не помню. Вот, там, вот он сказал, я сейчас, по-моему цитату даже могу зачитать, то что у любого какого-либо дела должна быть своя философия. И именно от невидения глобальной общей цели человек погибает, условно. да? То есть большая часть народа не видит, куда двигается, поэтому, поэтому они вообще то есть никуда не приходят. У тебя есть какая-то глобальная цель? Глобальная цель моего канала, или вообще, канала. моего канала, это привести всех к одному знаменателю, потому что очень много всяких фейковых методик, именно аккумуляторных, и всех нужно, как сказать, одуплить, да, что так делать нельзя, потому что много всяких разных каналов, я, короче, борец типа за правду, короче, uh -huh. вот если так можно сказать. Потому что много появляется в интернете всяко, всякой фейковых методов, псевдо-научных всяких и так далее, когда там необходимо сделать то-то-то, и вообще у тебя кум будет как новый, как будто ты его в магазине купил, но, к сожалению, это можно сделать в некоторых случаях, ну в большинстве случаев, как правило, это сделать нельзя. Я вот пытаюсь народ, так скажем, в этом, как сказать, подвести к этому, что чудес не бывает, и вот на всякие разные методы, на всякие безграмотные вещи в интернете я пытаюсь делать а какие-то ответы для того чтобы народ понимал что это не так вот у меня такая у канала такая вот философия ты работал в аккумуляторном магазине не да. будем говорить в каком не будем вы Очень там ребята вы там обманывали как-то людей как эта система вообще работает изнутри как таковых именно покупателей нет мне обманывали вообще как и существует несколько таких методик обмана в аккумуляторных магазинах, если рассматривать именно покупателя, да, то, ну, первое, это рыночный обсчет, да, ну, это дело такое, вообще не очень благодарное, сейчас этим занимаются только на рынках, да, всякие жулики, этим, конечно, никто не занимается. И второе, это, как правило, развод на новый аккумулятор, то есть, когда человек приходит, когда специализированный магазин имеется, при нем есть такая услуга, или, как это сказать, проверки аккумулятора, то есть, у тебя что-то случилось, ты приносишь, тебе там проверяют и говорят, хороший и плохой, это, как правило, бесплатно, а бесплатно это потому, что можно разводить на новый аккумулятор, то есть ты приходишь, вот у тебя, например, ситуация, у тебя машина, ты купил машину, не знаешь, что там за аккумулятор стоит, а там свежий аккумулятор, вот прошлый продавец взял тебе и свежий поставил, а у тебя просто не работает генератор или утечка, ты забыл там фары выключить, да, ты привозишь этот аккумулятор в магазин, говоришь, а что с ним, скажите, ну и продавцы таким умным взглядом там приборы берут, что-то мерят, говорят, о, все, ему конец, покупай новый, и ты такой, ну, типа, раз спецы говорят, они еще чем-то проверили, тогда меняю и как бы впаривают тебе новый аккумулятор. С этого им падает процент, как, как обычно, это система мотивации, ну, продаж, то есть получать процент с некоторых продаж и покупок, вот, и, соответственно, этот потом аккумулятор они могут подзарядить, да, как-то его взбодрить, и можно его на вторичном рынке продать. Как таковой мы этими вещами не занимались, единственное, что когда человек бывает приходит, и ты видишь, что аккумулятор, ну, можно зарядить, да, он еще походит, но человек хочет сдать его. Вот бывают такие люди, типа, нет, я вот хочу сдать, мне не надо его заряжать, ничего, сдает, тогда, да, как бы проблем нет, потом его, как правило, заряжают и используют в качестве подменного. Ну, подменка это когда аккумулятор используется, ты сдал на зарядку, а тебе дают какое-то время на поезде, вот это и есть подменка. Вот в таком ключе. А как правило, специально именно все, типа, сдавай, сдавай, хлам, нет такого не дела. Потому что когда, ты, когда человек приходит, настроился на новый аккумулятор, ты ему такой говоришь, да вот 300 рублей заплати тебе зарядят, да. Тем более с этих 300 рублей ты можешь заработать больше, чем с продажи другого аккумулятора. Вот, соответственно, с, с вот этого обслуживания. И, соответственно, как он уходит довольный, да, что он 300 рублей потратил, у него аккумулятор еще живой, он приведет еще 5 человек. Которые потом в дальнейшем у тебя все равно купят Нежели вот когда ты его кинешь Разведешь и он как бы потом Если это узнает, то будет тоже неприятно Это можно узнать, да То есть он может, ты ему сказал, да, кум хлам покупай новый, он скажет, а я не буду у тебя покупать, сдавать, я съезжу еще куда-нибудь проверю. Он едет в другой магазин, ему говорят, слушай, так тут просто он разряжен. Его заряжают, и он потом тебе приедет, и он тебе таких людей устроит, он напишет во все, где можно места, типа, да, 2GIS, Flamp, Яндекс карты, Google, и все будут знать, что в этом магазине работают жулики и разные нехорошие люди, вот и все. Возвращаясь каналу наверняка был наверное какой-то переломный момент, когда ты проснулся с утра и понял, что прям просмотры бахнули, ты почувствовал, что поперло. помнишь ты этот переломный момент? И был ли он вообще? Я думаю, что не было. не было. Я думаю, не было такого момента. Всегда был такой рост. Я вот уже говорил, что прямая зависимость от просмотров. И вот рост был, когда начал хайпить в вот этот видос, который я переименовал, да. Я не скажу, что он супер крутой какой-то хороший, ну такой типа видос видосы то что он хайпанул это огромное ему спасибо вот и вот он когда начал набирать у меня начали ну все набираться и просмотры и подписчики и все но как такового момента вот не было типа такой знаешь ты там сидишь у тебя там 30 тысяч подписчиков потом раз к этому и просыпаешься 200 нет угу. нет. А нет идеи снимать там побольше допустим вот таких вирусных видосов как вот этот самый популярный вот такого формата Будет же больше просмотров, я думаю, сразу заработок пойдет вверх и CPM будет, наверное, побольше. Ну, на самом деле, я иногда делаю такие видосы, но, честно, опять же, называть так видосы, это первое, э, зрители не очень любят, потому что, когда ты называешь, там, типа, О, это должен знать каждый водитель, и, во-первых, то есть, э, это делается, у меня это называется аккумуляторная сборка. То есть я пишу текст какой-то, придумываю идею, пишу текст, озвучиваю ее и потом под нее набираю видеоряд, что-то доснимаю. То есть это сделано из старых видосов, собрано. Mm -hmm. И оно обычно несет да, какую-то полезную информацию, и оно работает для более широкой аудитории. То есть вот конкретно я делаю эксперимент, это интересно только там аккумуляторным магазинам, каким-то э, таким людям, которые вот в этой теме есть, да. А вот когда ты делаешь общую сборку, она для большего круга людей, то есть для всех почти автолюбителей. И, соответственно, они набирают больше просмотров, но зрителям, конечно, это не нравится. А во-вторых, когда тебе самому что-то надо найти, у тебя там, знаешь, ты заходишь, там, сделай это и там это, сделай это и это, там, хитрости это, и ты не можешь найти нужный для себя видеоролик. Если бы ты назвал 5 причин, там, почему не покупать или, э, там, заряди аккумулятор, там, ну, что-то такое, чтобы ты сам потом смог найти. Вот, но иногда я делаю такие видеоролики, потому что они для, на более широкую аудиторию и а, они как раз вот дают рост каналу, все равно, хоть как, но это надо делать. То есть ты за правду и что называется именно качественный контент если ты делаешь какие-то обзоры кому не нравится не смотрите мне плевать на то что канал не будет расти мне главное качество ну да потому что народу все равно нужна честность. Именно. то есть когда тебе привозят аккумулятор до да, какой-то я должен показать так как он сделать я не говорю что я прям там супер правдоруб, прям такой знаешь вот там с топором буду всю жизнь идти но тем не менее показать людям правду и показать практичность что важно потому что есть действительно способ там сделай 5 действий, да, и ты получишь результат. Зачем делать 5 действий, когда можно сделать 2 действия и получить результат? Я вот всегда за практичность. Там, понимаешь, в некоторых ситуациях действительно можно там неделю мучиться, что-то делать с аккумулятором, и он там может быть оживет, а может быть и нет. А есть там в 2 действия что-то проще, и тогда он точно будет работать. И вот показать именно практичность людям и еще разные вещи. В частности, вот я общался с людьми из Германии, приезжали родственники, мы общались, и в Германии вообще, то есть у нас с аккумулятором как-то, знаешь, ну в том числе есть, конечно, и моя вина, что я запустил эту вот, э, рулетку аккумуляторную, что сейчас все там всякие разные методы, что то все вот в Германии там ничего такого нет. Я у него спрашивал, какое масло они льют, они сказали, они льют кастрол. Я говорю, а какой аккумулятор у тебя стоит, он говорит, я не знаю. У нас говорит, вот типа сломался, поехал поменял все. Слушай, где ты берешь идеи для видео? Ведь опять же, возвращаясь к тому вопросу, что тематика твоего канала узкая, здесь особо не разгуляешься. Как приходят идеи, как приходят вдохновения? А, ну, первое, что подталкивает, это всегда комментарии. Комментарии пользователей, когда а, начинают описывать разные какие-то ситуации, какие-то мнения, а, где-то правильные, где-то неправильные. И вот из этого приходится выбирать что-то, то есть, приходится как-то объяснять, рассказывать, проводить эксперименты для того, чтобы показать, доказать и рассказать, как правильно и как неправильно делать. Вот Второе – это, наверное, всякие фейковые, фейковые методики разных блогеров. То есть, некоторые блогеры гонятся за хайпом, они снимают какие-то видеоролики. То есть они не профильные, да, конкретно по аккумуляторам сам блогер просто автомобильную тематику снимает, и он э, снимает э, вот, про аккумуляторы сегодня, завтра про тормозуху, про тормозуху будет снимать, послезавтра про масла, и вот э, они вносят какую-то вот э, лепту фейка, и этот фейк иногда приходится разоблачать. Также вот, интересно вообще в целом людям рассказывать про общую систему, как работает аккумулятор, что, как, и вот отсюда и возникает вот столько идей рассказать и показать, как реально вот эта вот работа с аккумуляторами и все остальное. Тебе не предлагали никогда с какого-нибудь аккумуляторного магазина такую штуку, что ты там работаешь, наверное, там в качестве эксперта или на какой-нибудь лаборатории и, соответственно, зарабатываешь на этом, наверное, неплохие деньги или работать на партнерских отношениях. Ты снимаешь видосы, для тебя контент, для, их, для них там какая-нибудь реклама. То есть это же тоже может расширить границы да. твоего контента, границы идей. Я понял, о чем ты говоришь. На самом деле именно такого предложения, увы, но не поступало. Я бы, конечно, был на самом деле согласен, потому что когда имеется определенная база, безлимитное количество бушных данных в лом аккумуляторов, с которыми можно проводить разные эксперименты, это очень круто. Когда еще имеется определенное оборудование, Дополнительное помещение специальное Это круто на самом деле, но такого предложения Не поступало. Единственное, как-то Одна из компаний, опять же не будем называть Но это не та, в которой я работал вот, другая, она предлагала мне устроиться экспертом, там, пройти обучение, то есть быть вот прям таким сервисменом, прям чуваком крутым, который делает вот экспертизы и так далее, но я отказался, потому что, как правило, это, ну, никакому карьерному росту не приводит, это вот ты стал экспертом, ты всю жизнь вот этот эксперт, потому что это аккредитованный эксперт, который делает судебные решения, то есть выносит определенные акты и делает экспертизы. Я в этом плане, конечно, да, так отказался, хотя вроде как зарплату предлагали, ну не маленькую mm -hmm. на самом деле, но я нет как-то, не могу я я такой человек, я не могу, знаешь вот 10 лет там на одной работе например сидеть, 10 лет заниматься чем-то разносторонний сегодня я могу делать это, завтра это, послезавтра что-то другое и так далее, у меня есть хобби я рисую, ну народную, народную карту Яндекс, Яндекс, карту я рисую mm -hmm. вот как, наверное, бесплатно, просто сижу бывает рисую ну, на этом все. Никита, спасибо большое, что согласился на это интервью, долго я тебя уговаривал. Да, это точно. Вот, это мне зачтется как небольшой такой плюсик в плане контента. Ну, тебе это просто за спасибо. Я не знаю, много ли людей там к тебе придет, какая-то часть перейдет, у которых есть автомобили. Ребят, подписывайтесь, это самый крутой и самый большой канал в России, самое главное, самый честный. Так что, кому интересно, обязательно подписывайтесь. Тебе спасибо. Да, спасибо, ну, что интересно. Спасибо, что пригласил. На самом деле я давно хотел на интервью. И если вам понравится, можем записать, записать как-нибудь вторую часть. А все вопросы пишите в комментарии под этот если видео. Если понравится, то запишем вторую часть уже с серебряной кнопкой, которая будет везде. везде Но ну, это находится. долго ждать еще. Ну, к следующему сезону так точно. Ну, я надеюсь, да. Все, спасибо. Я надеюсь, да.